Я не хочу с вами разговаривать, Я не даю информацию ни к Депутат, по какому округу? Какая разница? Я пришел Обращайтесь к вам по делу. Я пришел к вам не снимаю, по делу. Я не снимаю. Почему ну не снимаю? Садитесь, хочу, я хочу узнать вашу работу. работу. У нас я у нас не вопрос. хочу, чтобы менять. вы меня знали. Вы, вы не даете интервью, интервью. вы нигде не снимаете. Я интервью не буду. Вы должны это делать. У вас я не дают. обязан. Раму вы приходите приема. нормально, все. Выйдите все по очереди приходите. Заходите по очереди. Вы нарушаете мои права. Сейчас на лицо. Давайте, давайте еще раз скажите, что вы, вы нарушаете лицо? закон. Вы, вы нарушаете закон. Жду, э Все, надо, жду вас в суде. Вы находитесь Будет. на рабочем месте еще Будет. раз говорю. Не надо доставать людей. Да вы обнаглели просто нас. Да потому что вы дискриминируете наш народ весь. Вы приходите уже депутаты на вас жалуются. Я всем отвечала и отвечаю, Почему я проголосовал за Дмитрия Викторовича Трапезникова. Потому что, во-первых, он не является членом партии «Единая Россия». Это первое. Второе. Вы знаете, были у нас Ради Николаевич, был Акун Валерьевич, был Денис Николаевич, был Сергей Васильевич Раров, был у нас Тадонов, были все. То есть люди, которые, непосредственно будем говорить, переходили из клана в клан. А я посчитала так. Человек абсолютно новый. И надеялась, и надеюсь, что он наведет порядок в городе. Я проголосовала. Почему? Потому что это абсолютно чужой человек. У него нет здесь укоренения. И поэтому я отдала свой голос. Если, значит, Бату Сергеевич выбрал этого человека, а этот человек, надеемся, что прошел все инстанции, все инстанции проверки, чтобы дойти до этого, будем говорить, э, э, извините, я немножко не владею такими большими словами, я простой человек. Говорю, до этой должности. А -а -а. Да, до этой должности. Значит, там уже все посмотрели, все проверили. А вы знаете, что вот 5000 человек, у меня это сомнение. Почему? Потому что я знаю, что с Кибрульского района приезжали сюда маршрутки. И приезжали даже мои сюда друзья, которых привозили. на Подождите, я отвечу на ваш вопрос. Почему район, какой район имеет отношение к трапезникову, когда должны собираться люди города, а не районы? А сюда приезжали на маршрутках с районом. Если у человека течет крыша, если управляющая компания не может принять никакие меры, а человек платит статью ремонта содержания, я на помощь иду всегда. Дело в том, что бардака нету, вы ошибаетесь, уважаемые. Бардака нету. Просто в тот момент, когда была первая сессия, когда утверждали Дмитрия Викторовича Трапезникова, речь об этом не велась ни по ни Маджиковой Натальи Сергеевны. Такие депутаты а нам не нужны. Это, Это, не, парень. Парень. Это не, твое дело. не твое дело. Пусть нужны не или не нужны народ, Рыщи. Убери сроками. Эти люди понимаете. пишут на камеру. Потом выкладываю всех в гадость. Вот смотрите, как Арзаева они прописали. И что в комментариях пишут? Вы не имеете у меня права, во-первых, снимать. Вы являетесь, вы являетесь госслужащим. Я не госслужащий, я депутат. Тем более. Я депутат. Конечно. Вы не имеете права, Я, не, не, права, я не имею права обычного человека Ой, снимать. А вас депутат. я имею право. Это и. они вдвоем врут. <с re -хватал> не, вот, нет, запись на телефоне <с> есть. <blows> вот смотрите, смотрите, что он делает. Смотрите, что он делает. Эти люди пришли без приглашения, начинают писать, потом это дело выкладывают без ведома. Видите, вот сейчас идет прямая трансляция и говорит о том, что они занимаются богоугодным делом. Убирайте камеру. Сами себя топите. Зачем да, мне топить? Синтересно. Я вот он стою. Вот. Что мне топить? Я топить как вас а, камеру, видел да. уже? Позор. Уже на уди отвечают. Пусть отвечает. Ну и что и вам придется отвечать? Это не рабочее место. Сейчас, только что, что, вы вы только вы что вы говорили, что это администрация. Мы к вам придем на прием, снимем Пожалуйста, Пожалуйста, Только Я приду тоже со своей камерой. Да, без проблем. Да, и вам позадам вопросы, конечно. на которые конечно. вам придется отвечать. Конечно. Хорошо. Вот и конечно. хорошо. Давайте так и сделаем. Забирайте. Ну, я все-таки начну тогда, да. с общих фраз, да, как вы говорите. Избран я был уже при президенте нашей страны, и я искренне поддерживаю курс президента нашей страны, Владимира Владимировича Путина. Владимир Владимирович Путин доверился Бату Сергеевичу, а Бату Сергеевич, соответственно, победил на прямых выборах на пост главы Республики Калмыкии с результатом более 80%. Я лично тоже сам голосовал, все мои близкие голосовали за Бату Сергеевича. И с таким результатом я считаю, то, что Бату Сергеевич имеет полное моральное право рекомендовать на ключевые должности в нашей республике тех людей, с которыми будет комфортно работать. Тоже, да, вот, как человека, я, в принципе, его не знаю, поэтому судить о незнакомом человеке, я считаю, это неуместным. Как главе администрации, да, пока я ну, тоже слежу за всеми новостями, за вашими в том числе, пока что я увидел, это открытие круглосуточного колл-центра, это анонсирование открытия приюта для бездомных животных, что, конечно, меня, как и любого здравомышлящего элистинца, до... ну, радует, конечно же. Любому человеку, да, который на... будет находиться на должности главы администрации города Листы, да, я буду стараться помочь в делах, направленных на улучшение жизни элистинцев. Это как депутат народного хорала, как... как житель страны. Почему? Потому что здесь живут мои дети, тут я вырос, тут хочу жить дальше, я люблю этот город. И не надо, не надо устраивать охоту на ведьм, да? депутат, депутат Манжиев э, на этой сессии два раза выступал, и два раза ему Юрий Витрухич должным образом ответил. Поэтому там не, нет такого, что там, э, депутату Манджиева там кто-то там не дает слово или еще что-то. Я всегда представлял интересы народа. Я в любом случае с народом. Мне в этом городе, в этой республике жить. Все эти до должности, Максим Батрич, я вы мне знали еще э, до депутатства, Я думаю, остался я таким же простым парнем, который, который был ранее. Я, лично это мое мнение. Назначение на пост сенатора от исполнительной власти Республики Калмыкия э, повторюсь, что Бату Сергеевич поддержал нас президент, э, Бату Сергеевич победил на легитимных выборах в нашей Республике и имеет право выбирать людей э, с кем ему работать на благо нашей Калмыкии. Алексей, лично да, я ну, Доверяю этому решению, потому что считаю, что это поможет объединить различные политические силы, поможет выстроить какой-то диалог, может быть, со всеми жителями Калмыкии. Алексей Маратович, надеюсь, что поможет в лоббировании интересов Калмыкии в Москве, может быть, привлечет какие-то инвестиции. Ну, хочу надеяться только на хорошие. Максим Андреевич, я говорю, не хочу комментировать, это правда. Единственное, что я знаю, что нам надо всем поддержать Буту Сергеевича. Это, это, это я знаю точно, об этом уверен от Ну, Я считаю лично, э, по поводу Юрия Витальевича, я считаю его вот, толковым. Э, человеком, который действительно болеет за нашу республику. И надеюсь, что он поможет нам. Когда вы просили о встрече там, по звонку, да, вы сказали о том, что вы представитель оппозиции, правильно? Ну да, мы относимся к оппозиции. Вы оппозиция по отношению к чему? Владимир Владимирович Путин назначил Бату Сергеевича Временно исполняющим обязанности. И мы, вот такие молодые врачи, обратились к Бату Сергеевичу, поскольку мы давно знаем друг друга, с просьбой изменить что-то в здравоохранении. Тогда касалось делать только здравоохранение, не социальной сферы. Бату Сергеевич сказал, что хотите что-то менять, берите и меняйте. И предложил идти как раз таки в составе своей команды на выборы в Лестинское городское собрание. Меня ä, пригласили только почему-то на несанкционированные на мероприятия. Как... Да, к сожалению. Да. Это, во-первых, это а мое удовлетворение. Э, я так понял, что было решение Верховного суда. Ну а когда? Вы же до этого это не знали же. Не... Значит, а, поскольку данную кандидатуру предложил сам глава республики, это было сделано не кулуарно, это было сделано официально на заседании законодательного органа муниципалитета присутствии прессы. Это означало, я как здравомыслящий образованный человек, я понимала, что предварительно данная кандидатура была проверена на всех уровнях правоохранительных и надзорных органов. Только из-за что... того, что я представил Хасику? Конечно. Это было сделано главой республики. Более того, я хочу сказать о том, что когда у нас проходит конкурсная комиссия, да, то достаточно просто принести справку об отсутствии судимости. Это совершенно не говорит о том, что в настоящий момент в отношении данного гражданина проходятся следственные мероприятия, доследственные проверки и так далее. Поэтому для меня это было, конечно, приоритетом. То, то есть он это... юридически чистый, трапезник? Ну, естественно, если бы он а не был как... бы юридически чист, то я думаю, что Бату Сергеевич вряд ли бы его вовлесил. А, то есть вы сейчас говорите, что это все на Бату Сергеевича ссылайте на Бату Сергеевича? По закону, да, мы должны дать системному менеджеру пять лет. На то, чтобы он осуществил какие-то свои планы, да, там наши надежды, в том числе и мои, и наших избирателей, он должен их реализовать. Но если глава республики говорит, несмотря на то, что ему нужно дать 5 лет по закону, он говорит, дайте ему год, то это означает, что он абсолютно уверен в нем. Ну здесь у меня однозначное мнение. Я считаю, что Орлов Алексей Маратович недостоин того, чтобы представлять нашу республику в Совете Федерации. И если а, жители моего округа да, будут против, неважно кандидатуры Трапезникова, Иванова, Манджиева, Санджиева, то я проголосую за ту кандидатуру, которую скажут они. Но за эти три месяца ни один человек а, ни в соцсетях, ни по телефону, ни на личных встречах, ни на личном приеме ни один человек не сказал, что он против Дмитрия Викторовича. Более того, у меня встречи с жителями проходят ежедневно, и я специально, учитывая то, что у нас все таки проходят митинги, да, я специально спрашиваю на каждой встрече, как вы относитесь к Дмитрию Викторовичу трапезником. Ни один человек не говорит, что он против. Ну, я вам хочу сказать, что у нас здравоохранение на прекрасном уровне во всех регионах, кроме Калмыкии. Да? А какие у нас есть кланы в республике? Я думаю, что все прекрасно знают эти кланы. Клан Тургудов, Дервюдов, Бузаов, Хошудов. Я, как ярая представительница клана Торгудов могу сказать... Почему нет. Трапезников? А, да, я когда услышала об этом, то есть а, на самом голосовании мы даже до последнего не знали, кто кого представит Бату Сергеевич. Да? Но когда я увидела, что предложение у Трапезникова, я восприняла это положительно. Тем более, если законом никак не нарушается его присутствие да, в администрации города или сты, Почему бы и нет? Митинги это, конечно может быть, даже и полезная вещь, да, поучаствовать. Но я свои собрания, знаете, уже сейчас провожу очень быстро. Очень приезжают люди, те, которые могут, и те, которые хотят это увидеть, услышать. Подождите, я договариваю. То есть провожу их. Ввиду того, что у меня пятеро детей, и те, которые еще едут на каникулы, то есть 26-го я сдала своего ребенка, с учебы. Поэтому тут возможности уже отвлекаться от семьи. То есть вы не забывайте, что я жена и мама, как говорят мне мои родственники, ты общественник, теперь уже и политик, но ты не забывай что есть муж, который хочет любить, который хочет тепла, и есть дети. Нет, на митинге, во-первых, для того, чтобы пойти на митинги, нужно знать, чего хотят люди. Я до сих пор не пойму, чего хотят люди. По-моему, протест. Я сама просто по себе знаю, что можно а, в рамках закона спокойно а, для людей делать очень много. Вот как я, например, 7 лет. Правда, 7 лет моей семейной жизни, оно, конечно, отвлекает. Но а, я рада результатам. Поэтому не обязательно сразу выходить и протестовать. Да, Если я. бы а, да. народ хотел бы услышать, и в частности а, мой электорат, да? они бы написали мне это в группе моей. Когда мы сейчас его прочитаем, когда я бегую в полях, у меня тут субботник. Мы избранники народа, и надо смотреть, наверное, больше работу, эффективность депутатов. То есть вот какие вопросы были подняты и реализации, сроки обращения, то есть сроки реагирования. Вот так можно оценивать депутатов. Я на семью трачу ежедневно с 6 часов до утра, угу. а остальное время я все уже в движениях в городе, в администрации. И выходной день. Это законные выходные, которые полагаются моим детям. Моим. А, народ меня выбрал для того, чтобы продвигать вот как раз эти вопросы по нацпроектам, по вопросам демографии, жилье для льготной категории граждан, понимаете? И это то, чем я занимаюсь. А, ну Здесь, видите, я не знаю, это специфика, наверное, уже избирательной комиссии. Потому что я, хотя на четвертых выбор, это мои, и тут до конца вот не понимаю эту систему. Нет, вы сказали, что на, надо спросить у народа, готов ли народ выбирать мэ мэ мэра. Ага. Макс вам задает вопрос и говорит, ну главу же республики выбрали, что не сможем выбрать главу города. Вот почему вы решили, что народ не может выбрать главу города? Не готов. Вот Все-таки на конкурсной основе это должно быть у родственников, да, там, конечно, каждая, каждая группа, она будет заинтересована в своем человеке. И в того, чтобы э, человек не был там кем-то, чьим-то, угу. соответственно, конечно, вот, вот эти выборы, они не дают того, что вот прям именно. И я благодарна. Благодарна и Алексею Маратовичу, и э, тому правительству, которое все-таки э, продвинуло этот, этот вопрос. Но, правда, вот последние два года притормозилось все и как бы застыло. Сейчас Батуй Сергеевич пришел, молодой, перспективный. Он мне нравился еще по своим боям, но сейчас думаю, что точно так же, как я, вот внук, как говорится, да, в статусе, ему тоже сложно, и у него еще есть время, и свиду того, что он молодой, он быстро будет обучать. А то, что сейчас Алексей Маратович находится в, в, сенатере, в Сенате, да, ну что я хочу сказать, ему знакомы наши эти проблемы. Вот как раз по социалке, по многодетным семьям, и то, что Кутепа приезжал здесь, наша организация подала 42 вопроса по многодетным семьям и инвалидам, то есть эти вопросы он уже знает, потому что эти вопросы мы подавали в марте самому Алексею Маратовичу. То есть вы положительно относитесь к этому назначению? Он в курсе, вы понимаете, из этих 42 вопросов… Вы положительно просто относитесь, да. да или нет? Да. Еще раз, ребята, номер телефона, кто знает, можете позвонить и лично спросить. Конечно, любой вопрос. Да, лично, почему Наталья Бодняна за Орлова. О, даже так, да? Всего Я доброго. за всех. Дорогие друзья, в год благодарности его святейшеству Далай-Ламу в 14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 Алтунгерл – калмыцкий и русский переводы.